вампирская кровь и мясо. Что будет в новом Блэйде? Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы поговорим про самый крутой анонс лета Блейд. Фильм станет частью пятой фазы КВМ, ведь Кевин Файги анонсировал полнометражный фильм о персонаже. Значит ждать нам придется еще долго, примерно до 2022 года. Но работа уже идет полным ходом, а значит нам есть что обсудить. Ну что, погнали. Многих фанатов возмутило то, что в каст перезапуска не включили Уэсли Снайпса легендарного охотника на вампиров. Так почему же Кевин Файги предпочел рекаст? Все просто, Снайпсу 57. Да, возраст не проблема для нынешних актеров, но отсутствие узнаваемости сильно скажется. Правда, оригинальный Блейд. Быстро подтвердил каст Махирашала Али и уверил фанатов в том, что все будет хорошо. Также он намекнул, что это не конец истории, хотя мне что-то в это слабо верится, но все же давайте разберем, что может произойти в новом Блейде. Перед этим следует пройтись по истории Блейда. Настоящее имя Блейда Эрик Брукс. Он родился в 1929 году. Его мама была ночной бабочкой, доктором, которого вызвали для родов, вампиром. Он сожрал ее и случайно передал часть своих способностей Эрику. А это означало, что его не особо мучает жажда крови, но вместе с этим он получил ускоренную регенерацию, улучшенные рефлексы и в то же время возможность спокойно ходить под солнцем. А также он ненавидит вампиров, ведь один из них пообедал его мамой. Причем убивал их очень успешно, ведь редчайший симбиоз человека и вампира породил уникальный экземпляр, так как Блейд намного сильнее любого кровососа. Отчасти своей способности он получил из-за укуса Морбиуса. После стычки с ним полукровка получил прозвище «дневной бродяга». Главный вопрос, что же мы увидим в кино? Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как фильм будет включен в пятую фазу МК, то нам остается только надеяться и верить, что Марвел сделает хорошо.